Всем привет, мюзикмены, на связи, магазин Rock'n'Roll, меня по-прежнему зовут Глеб. И в этом видео мы послушаем акустическую гитару компании Cord, модель L300 VNAT. Скажите, о чем вы подумаете, если я произнесу следующую фразу? Представьте себе звучание гитары в формы Dreadnought. Представили? Бьюсь об заклад, но я еще договорить не успел эту фразу, как вы уже мысленно себе нарисовали объемный чистый звук данной гитары. И это на самом деле не удивительно, ведь это одна из самых популярных форм, которые когда-либо существовали. Однако компания Accord в альтернативу популярному корпусу Dreadnought представила нам инструменты Lius серии, что в переводе на наш родной язык буквально означает как уменьшенная легкая серия. И это действительно так. Гитары Lius серии предлагают более компактный корпус. Такие как концертные, которые как раз таки у нас на обзоре, и Parlor. Фишка в том, что на таких инструментах значительно проще играть и держать в руках за счет меньшей формы, но звучание более сбалансированное, скажем так, это идеальный баланс между внешним видом гитары и ее звуковыми характеристиками. Разработанный еще в 20-х годах классический оркестровый ОМ-корпус полностью воссоздан в современных реалиях При этом гитара такой формы идеально передает дух и звучание до военной эпохи Звук этого инструмента намного объемнее его корпуса А уровень динамического отклика делает игру на этой гитаре еще более приятной Кайф же, ну кайф же Внешний вид также выполнен по канонам ушедшей эпохи, колки открытого типа, состаренный лак на верхней деке, черная обводка по корпусу и аутентичный пигард леопардовой раскраски. Большинство бюджетных и не очень бюджетных гитар верхнюю деку изготавливают из ситхинской ели. Причем абсолютно неважно, будет это ламинат или массив. Однако Cort L300 Vinat включает в себя массив верхней деки из... Вот сейчас будете ошибиться в правильном произношении слова. Фух, я попробую. Одирунатской ели. Знаете, сколько мне пришлось записать дубли ради того, чтобы я смог сказать это слово? Очень много. За это однозначно лайк нужно поставить под этот ролик. И подписаться на канал. Это тоже нужно. Обязательно. Эта древесина более плотнее и прочнее ситхистской ели. И отличается более широкой динамикой, точной артикуляцией и мягкостью на высоких нотах. Красное дерево уже на протяжении десятилетий остается лучшим выбором для задней деки и обечайки гитар премиум класса. Яркое, теплое, сочное звучание встретит обладатели гитар L300 VNAT, потому что в ней как раз таки используется массив красного дерева что в задней деке что в обечайке шах и мат шах и мат Гриф достаточно удобный, широкий, ширина верхнего порожка 45 мм. Материал изготовления, сам гриф из красного дерева. А вот накладка и бридж бывают как из палисандра, так и из аванкола. Инкрустация в виде крупных точек. Нижний и верхний порожек сделаны из костей азиатского буйвола. Колки винтажные, открытого типа, фирмы Гровер. Гитара Cord L300 Винат выполнена с тем расчетом, что за вполне небольшие деньги вы получаете инструмент, выполненный из массива. Вы где еще такое видели? Эта гитара прекрасно подойдет для любителей ретро-инструментов, для тематических винтажных вечеринок, квартирников, концертов любых других мероприятий для тех кому нужен небольшой классический корпус но с металлическими струнами вместо нейлоновых также эта гитара будет и удобна для тех кому нужен чуть шире гриф чем на стандартной вестерне да этот инструмент подойдет и для тех кто желает прикоснуться к гитаре с аутентичным звучанием ушедшей эпохи следующий плюс это колочная механика фирмы grover строй держит идеальный ход колков плавный ничего не срывает ничего не прыгает настроили гитару поиграли, поиграли, поиграли, поиграли, поиграли поиграли. гитара полежала, повисела снова поиграли и она все еще строит колки потрясающие внешний вид тоже доставляет посмотрите на эти огромные точки которым помечены лады такое ощущение, что у меня в руках гриф ленинградской гитары прямо какой-то дежавю сейчас словил вот реально только единственное отличие сам гриф гораздо тоньше и приятнее зажимать нежели чем на ленинградской гитаре Здесь гораздо все удобнее, Гораздо. Ну и сам дизайн лично мне очень даже доставляет. Особенно вот этот леопардовый пиггард. Прямо так и хочется его наглаживать, чтобы он мне кого. В общем, мог бы я рекомендовать эту гитару? Да, почему нет? Массив, хорошие материалы, неплохой производитель, отличный внешний вид, хороший звук. А это же самое важное в инструменте. Внешний вид, это все потом. Я уже об этом говорил в одном из роликов. Но звук в этой гитаре малом-то корпусе очень даже неплохой очень даже неплохой хороший ладно буду говорить так хороший звук за хорошие деньги еще одну фишечку пушечку забыл сказать, что здесь есть крепление для ремня то есть прямо при покупке этой гитары вы можете купить еще дополнительно и любой абсолютно любой ремень закрепить его и сразу же играть да, то есть не надо гитару носить к мастеру, чтобы он проделал отверстие и сделал эту штучку. А, пожалуйста, у вас уже все есть со старта. Что по чехлам, спросите вы? А тут все очень просто. Гитара классического корпуса, соответственно, любой чехол от классики подойдет. У нас в наличии огромный выбор, поэтому приходите, выбирайте гитару, чехол, ремень. И вот у вас уже целый комплект. Но комплект не полный, а практически целый. Не хватает лишь только стойки. Стойки для гитар у нас также есть в наличии. Так что, ждем вас. Ну, а на связи был магазин Rock'n'Roll. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, если оно вам, конечно же, понравилось. И еще что сделать, кто-кто скажет, обязательно напишите какой-нибудь интересный комментарий. Например, на какой вы гитаре сейчас играете, или как, какую гитару хотите купить, или о какой гитаре хотели бы видеть обзор. Может быть, не о гитаре, а о чем-то другом. Обязательно пишите в комментарии. Мы читаем и отвечаем на каждый. Ну, а с вами был Глеб. Увидимся в следующем видео. Пока, мюзикмены. Пока.